Покажи нам, чего ты Ой, Ой. упала. Тема сейчас будет ловить горошинку пинцетом. Давай, Артемка. Ой, убежала. Ладно, давай, лови вот отсюда. Горошенки. Так. Так. Ну. Так, накормим девочку. Тема девочка у тебя покушала, да? Ням-ням съела горошинку. Всё. Так, еще давай кормить. Вон Тема уже полбанки ей там скормил. Так. <гас> Ух ты! Ура! Здорово! Давай-давай, вот отсюда, из кучки лови. Так, вот мы тебе... Ам, Ам... Давай. Ск... Хочу сказать, это не очень-то просто. Захватить эту горошинку и донести до... До девочки. Надо иметь особое умение. Между прочим, это пинцет для наращивания ресничек. Так. Ну давай отсюда. Так, поймал? Ура! Хлопаю в ладоши, Артемки. Катя, хлопай в ладоши. Катя, хлопай в ладоши. Катя не хочет хлопать в ладоши, Артемки. Катя тут упала. Так. Давай, Тёма, а то девочка сейчас с голоду с ума сойдет.